Уважаемые мужчины, сегодня наш праздник. Как никто другой я понимаю, как непросто в наше время быть мужчиной. Какая на нем лежит ответственность за все, что происходит в мире. И я очень хорошо понимаю, как много в нашей жизни, мужской жизни, зависит от женщины. Поэтому много занимаюсь раскрытием женственности в женщинах, помогаю им быть Настоящими женщинами, потому что именно рядом с настоящими женщинами мужчина раскрывается полноценно. Но я направляю усилия и к вам, к самим мужчинам. В этот праздник, к этому празднику я подготовил для вас подарок. Я подготовил видеокнигу. Это небольшой такой материал, который я... Просто настоятельно советую вам посмотреть. Я готовил его от всего сердца. Я готовил его на объеме тех знаний, которые приобрел за 30 лет пути. Я хочу, чтобы мужчины осознали свою самоценность, поняли, кто они есть на самом деле, и начали вставать с колен. То, что сегодня мужчины у нас есть находятся не в лучшем положении. И все это вы увидите в этой книге и поймете, что надо делать для того, чтобы женщины наконец-то сказали, что мы видим настоящих мужчин. С праздником, дорогие мои друзья! Дорогие любимые женщины! Вас также поздравляю с праздником настоящих мужчин. Ведь чем больше будет настоящих мужчин, тем больше счастья будет в вашей жизни. Все очень тесно связано. И ваше состояние, и ваша любовь, и ваша женственность. Это основа, на которой мужчина растет, развивается и становится настоящим мужчиной. К этому празднику я подготовил для вас тоже, свой, свою новую видеокнигу, книгу об отцах. Пожалуйста, я вас очень прошу, подарите эту видеокнигу своим мужьям, своим отцам. Пусть сегодняшний день, сегодняшний праздник, 23 февраля, станет началом вообще новой жизни, новой эпохи в жизни мужчин. То что, то, что заложено в этой видеокниге, это переворачивает сознание, переворачивает отношение к мужчинам и мужчин к себе. Пусть этот день станет началом нового шага к счастливой жизни на планете. Не меньше. По-другому я не рассматриваю свое творчество. Благодарю вас, любимые женщины. Желаю вам постоянно растущего счастья.